Приветствую вас на девятом уроке бесплатного пошагового тренинга канал с нуля до первых денег. Данный тренинг создается совместно с Филиппом Продом в рамках нашего основного двухмесячного тренинга "Трафик менеджер". Тема сегодняшнего урока социальные сети. Социальные сети как бесплатные рекламные площадки для ваших роликов и как трастовые сайты для получения обратных ссылок на ваши ролики. Но прежде чем говорить о использование социальных сетей для продвижения ваших роликов я вообще скажу о продвижении по специфике своей работы мне приходится просматривать практически все курсы тренинги которые выходят по тематике youtube и я очень бываю удивлен когда авторы курсов разделяют мы занимаемся чем то но если не непонятно чем, то во всяком случае какой-то подготовительной работы. А вот с пятого занятия, например, или там шестого, мы начинаем продвигать наши видео, когда слушатели начинают просматривать это или шестое занятие они считают что вот это вот самое важное в этом курсе что вот именно здесь сейчас им расскажут о каком-то методе расскажут какой-то сервис какую-то программу которая прям раскрутит все их ролики они выскочат на первой страничке поисковых запросов вот это очень большая ошибка дело в том что продвижение это не одно какое-то действие это комплекс действий причем продвижение видео начинается задолго до создания видео если говорить применительно к нашему тренингу то продвижением мы с вами начали заниматься уже с вводного занятия, когда вы регистрировались в социальных сетях и набирали себе подписчиков. А продвижение мы с вами занимались, когда выбирали нишу для вашего канала, направление развития вашего канала. Если вы выбираете неинтересную, не популярную нишу, то ни о каких продвижениях, никаких успехах говорить не стоит продвижением мы занимались, когда подбирали ключевые запросы, составляли SEO ядро вашего канала, потому что без ключевиков в названиях ваших роликов, название канала, плейлистов для молодого канала с нулевым рекламным бюджетом никакие просмотры вы не получите. Продвижением мы занимались, когда оптимизировали, оформляли ваш канал. Это продвижение всего вашего канала на ютубе а это основная задача которую вы должны перед собой ставить и конечно продвижение мы занимались когда заливали оптимизированное видео на канал и выполняли комплекс действий с этим связано я вам хочу сказать что люди которые профессионально занимаются ютубом которые создают десятки сотни каналов для них продвижение видео заканчивается именно этапом заливки если вы все сделали верно, на тех этапах, по которым я сейчас пробежался, то видео начнет продвигать само себя. Профессионалы, залив одно видео, заливают следующее, следующее. То есть канал постоянно наполняется оптимизированными роликами. Здесь можно привести аналогию с костром, который регулярно подкидывают такие мелкие дровишки. И естественно через какое то время этот костер начнет пылать к сожалению многие новички не понимая что такое продвижение вообще из чего оно складывается игнорируя важность шагов которые мы с вами сделали в ожидании какой то магической кнопочки заливают на канал видео и затем там с периодичностью раз в час просматривают страничку этого ролика наблюдая сколько же он там просмотров получил в промежутках между этим важным по их мнению занятием они сидят в группах пиара, в каких-то чатах да и вымаливают какие-то просмотры для своего ролика вместо того чтобы заниматься наполнением канала в результате через месяц такого продвижения на канале в лучшем случае 5 6 роликов которые набирают несколько сотен просмотров и люди приходят к выводу что youtube не работает это все неправильно это все сказки и так далее вот это вот типичная ошибка которую совершают многие то есть если вы хотите чтобы ваш youtube канал развивался вы должны отдавать себе отчет что продвижение это комплекс действий и одним из основных является регулярное наполнение вашего канала роликами. Значит, что вы еще должны знать о продвижении? В первую очередь это касается тех, кто хочет быстрее получить максимальное количество просмотров для своих роликов. Вы должны знать, что сразу же после заливки видео на канал и о публикации его на канале, ваш ролик начинает продвигать сам YouTube. То есть, когда у ролика вот такой статус новинка, продвижением ролика занимается сам youtube и если ваша ниша не очень конкурентная <coughs> не много роликов относительно в этой нише вы все правильно сделали в плане оптимизации ключевого запроса ваш ролик всегда будет на первой страничке поисковых запросов потому что еще раз повторюсь пока у него статус новинка его за уши за руки за все возможное тянет сам youtube если вы хотите закрепиться на этой страничке Первый. Вам необходимо сказать Ютубу или показать Ютубу, что ваш ролик хорош, что он качественный, что не зря YouTube ему помогал. Вот какие критерии являются, по мнению YouTube, оценкой качества ролика. Как ни странно, это не количество просмотров, которые этот ролик получил. Нет. Дело в том, что сейчас для YouTube в первую очередь важно не количество, а качество выполненных просмотров. Если ваш ролик начали смотреть и бросили смотреть на первых секундах, посмотрели там 10-15 секунд и закрыли, то, по мнению роботов YouTube, ваш ролик не является хорошим. Если таких некачественных просмотров будет большинство, ваш ролик никогда не будет продвигаться самими роботами YouTube. И не важно, какие цифры у вас стоят в количествах просмотров. Только поэтому вот эти вот тупые накрутки, вот эти некачественные просмотры, которые чаще всего получаются в чатах и в группах взаимопиара, где вы не можете проконтролировать, как и самое главное, кто смотрит ваши ролики. Дело в том, что... Почему не актуальны накрутки? Действия, которые выполняются с аккаунтов, которые уже себя компрометировали, то есть с аккаунтов, которых постоянно что-то смотрят в массовых масштабах, лайкают и так далее. Эти аккаунты попадают критерию спамерских аккаунтов и ничего хорошего для вашего ролика с этих аккаунтов вы не получите в плане продвижения и самое смешное что вы еще за это платите деньги каким то сервисом да а получаете не пользу а вред то есть вы тоже должны об этом помнить то есть качественный просмотр выполненный больше 75 процентов вашего ролика это первый критерий а следующий критерий конечно количество лайков и как ни странно, дизлайков. То есть если количество лайков, то есть пальчиков вверх, превышает количество дизлайков, то дизлайки также засчитываются как активность на вашем ролике. А вам именно в первую очередь необходимо и создать такую активность. Причем активность над вашим роликом, вам необходимо создавать именно в первые часы, в первые два часа и в первые сутки. Вот Очень важно сделать пользовательскую активность с вашим роликом именно в это время. Значит, Кроме качественных просмотров, лайков и дизлайков, очень актуально это комментирование. То есть, какое количество людей а, комментирует ваш ролик. Поэтому если вы в своем ролике призываете к комментированию, либо сам ролик по своему смыслу вызывает желание его прокомментировать, это очень хорошо для продвижения вашего ролика. Конечно, актуально, сколько людей добавили ваш ролик в свои плейлисты, в какие-то избранные, либо посмотреть позже. В чем большем количестве плейлистов находится ролик, тем лучше для его рейтинга. Опять же, какое количество людей поделилось вашим роликом в соцсетях? Сейчас роботы стали настолько умными, что они еще оценивают, что сделали с вашим роликом после того, как поделились им в соцсетях. Какая жизнь у этого поста, сколько его пролайкали, порепостили и так далее. Это тоже все учитывается роботами как критерии качества вашего ролика. Какое количество людей вставило ваш ролик на свои ресурсы. Вот все это вместе и создает пользовательскую активность. Конечно, эту пользовательскую активность вы можете покупать. Но помните, пожалуйста, где вы покупаете и в каких объемах. Типичная ошибка это создать неестественную активность. И еще одна из типичных ошибок это купить активность с некачественных аккаунтов. И получается не польза, а вред. Опять же, эту активность вы можете сделать самостоятельно, потратив на это свое личное время. Все это актуально, конечно, для молодых каналов. Для раскрученных каналов данная активность уже становится естественной, ее делают ваши подписчики. Но к этому нужно идти. Вот на этом информацию о продвижении общую я закончу. Как же вы, используя соцсети, можете помочь своему ролику в осуществлении вот этой пользовательской активности? Дело в том, что социальные сети – это отличная возможность бесплатно, пока еще в большинстве случаев, получить качественную активность над своим роликом. Итак, как же рекламировать ролики через социальную сеть? Значит, вы нажимаете на нравится либо нажимаете на поделиться выбирайте социальную сеть в которой вы хотите репостить свой ролик я вам покажу на примере контакта нажимаем на кнопочку контакт очень актуально вот в этом поле написать буду признателен за лайк и репост и очень хорошо работает сразу же добавить данный ролик в ваше видео почему дело в том что в чем большем количестве сайтов размещен в ваш ролик тем лучше для его рейтинга заполнили и нажимаем на кнопочку отправить ролик появляется на вашей стене вот она друзья которые заходят к вам на страничку могут просматривать ваш ролик и ролик будет получать просмотры которые вам так необходимо для создания активности над роликом. Очень рекомендуется этим роликом сразу же поделиться с вашими друзьями. То есть если мы говорим о контакте, то нажимаем вот на такой рупор, да, и выжим, выбираем друзья и подписчики поделиться записью. Ролик летит ко всем вашим друзьям. Но чтобы это работало, естественно, у вас должны быть друзья. Вот как набирать друзей в социальной сети, ну, например, ВКонтакте. Во-первых, у вас у всех была такая возможность на вводном занятии. Эта возможность и сейчас у вас остается. Можно вернуться на страничку вводного занятия и начать приглашать ваших сокурсников к себе, друзья, ВКонтакте и в других социальных сетях. Но прежде чем это делать, вам необходимо оформить свою страничку. В данном курсе я не буду вдаваться в нюансы оформления. Скажу только об основных моментах то есть первый основной момент вам необходимо выбрать хорошую фотографию мужик в очках и с рыбы это не лучший пример но он значительно лучше чем полностью отсутствующая фотография чем фотография какой-то кошечки и собачки либо какой-то части тела пожалуйста запомните что в социальных сетях люди хотят общаться с живыми реальными людьми поэтому ваша фотография должна соответствовать живому человеку а не какому то фейку например взятому из картинок из поисковой сети Яндекса, например если не хотите выставлять свою фотографию очень хорошо работают фотографии из старых модных журналов там еще модели похожи на людей отсканируйте и ставьте себе в качестве фото конечно профиль у вас должен быть заполнен то есть вы должны нести какую-то информацию о себе. Причем эта информация должна раскрывать вас как человека, чем вы занимаетесь, либо о той нише, в которой вы, например, продвигаете ваш YouTube-канал, если вы используете данный профиль именно для этой цели. Причем, пожалуйста, опять же, помните, что все хотят общаться с людьми а не с какими-то фейками и не с какими-то организациями. То есть социальная сеть – это сеть, создававшаяся именно для общения людей. Что характеризует аккаунт как фейк? Это, конечно, какая-то одна единственная фотография и, конечно, незаполненная новостная лента. То есть стена, да? То есть если на стене у вас один или два поста, которые сделаны в одно и то же время, то это будет говорить о том, что вы все-таки нереальный человек. Поэтому ваша задача, естественно, заполнить свою стену какой-то вашей личной информацией. Теперь, где же вы можете брать друзей? Конечно, друзей желательно брать целевых. Вам необходимо подключиться каким-то целевым группам по вашим тематикам. Но опять же не переборщите. За массовое подключение к группам вас могут забанить в любой социальной сети. Для молодого аккаунта делать это нужно крайне аккуратно. Ну, в одну, в две группы подключайтесь за сутки. Больше не надо. И вообще аккаунт, в котором вы начинаете набирать друзей, его нужно беречь. Подключились к каким-то группам. По вашей тематике и приглашайте из этих из участников этих групп людей себе в друзья единственное помните что лучше конечно прежде чем приглашать человека в друзья желательно ему, ему что-то написать то есть отправить сообщение и потом нажать приглашение в друзья почему потому что чтобы было понятно человеку зачем вы его приглашаете опять же за приглашение в друзья массовое можно получить бан но в этом отношении социальная сеть контакт достаточно дружелюбная вам дают несколько возможностей то есть вас банят не сразу и еще одна рекомендация конечно в друзья желательно приглашать тех людей которые активны то есть если человек что-то пишет в группе то вот этих людей нужно в первую очередь приглашать себе в друзья. Это активная часть населения, скажем так. В любой социальной сети есть специализированные группы, которые так и называются «Добавь друзья», а в Google Plus есть или сообщества, которое называется «Обмен кругами». Вот Благодаря этим группам вы имеете возможность набирать себе друзей достаточно быстро. Опять же, если мы говорим о «Контакте», это найти группу, которая называется «Добавь друзья», но с открытой стеной. Вот, например, как вот эта группа. Дело в том, что здесь практически в режиме реального времени люди что-то кидают. Но сейчас вот утро и не так много. А если бы вы зашли вечером, то вот эти сообщения просто бы летели постоянно. И все, что вам нужно делать, это заходить на странички людей которые сейчас вот пишут добавься добавься да но ну, хотя бы немного их оценивать живые это люди подходят они вам или нет и просто добавлять их в друзьях здесь даже нет смысла писать каких-то сообщений потому что ну человек сам пишет видите добавляюсь всех и так далее Конечно, на первом этапе, на этапе раскрутки, можно брать практически всех друзей. Когда вы перейдете за тысячу, вот тогда уже можно что-то там фильтровать. И только тогда, когда у вас появится достаточное количество друзей, ваши репосты начнут приносить вам какие-то просмотры. То есть вы из социальной сети через своих друзей будете получать Первые целевые просмотры. Вот это первый способ рекламы в социальных сетях, а, продвижением через ваших друзей. Конечно, общаясь в социальной сети, через какое-то время у вас появятся люди, с которыми у вас именно человеческие отношения. Они вам будут писать, возможно, о чем-то вас будут просить, вы им там чем-то будете помогать. И... Еще один способ продвижения ваших роликов через друзей, но только через хороших друзей. Вы можете вашим друзьям написать сообщение с просьбой посмотреть ваш ролик. Все, что вам нужно сделать, это зайти на страничку ролика и скопировать его адресную строчку. Вот эту вот строчку, которая у вас находится вверху. То есть не ту строчку, которую вам предлагают поделиться. Вот эту строчку использовать нельзя, а ту строку, которая находится в адресной. Это и есть адрес вашего ролика. И вот эту строчку с просьбой «Пожалуйста, посмотри мой ролик и, возможно, оцени его» вы можете скидывать своим друзьям в качестве сообщения. Этим самым вы также будете получать хорошие просмотры и первую активность над вашими роликами но опять же не забывайте, что за массовую рассылку сообщений а, это прямая дорога к бану вашего аккаунта. И бывает очень неудобно, очень неприятно, когда аккаунт с друзьями уж уже с набранными друзьями у вас банят. Вот только поэтому в социальных сетях есть еще один способ продвижения ваших роликов реклама ваших роликов это реклама вашего ролика с фейковых аккаунтов. Как это работает? вы создаете аккаунт лучше всего с какой-то приятной девушкой. Вот примеры, о котором я вам говорил. Вот это очень похоже на живого человека, но это модель из журнала Бурда каких-то, не знаю, 90-х, наверное, годов. Но кажется, что это реальный человек. Здесь несколько фотографий на стене лежит у нее тут достаточно много постов, вот моих постов, да. Но этот аккаунт, в котором я не собираю друзей. И с этого аккаунта я могу делать ну, практически все. Но опять же, посмотрите, прежде чем выполнять какую-то активность с этого аккаунта, фейкового, он также оформляется. Также выкладывается какая-то важная информация о вас, то есть, например, ваши веб-сайты, вот видите, контактные данные, если кто-то заинтересовался. Да? И опять же заполняется стена. И затем с этого аккаунта вы можете делать все, что хотите. А что еще очень эффективно работает в плане продвижения в социальных сетях? Это, конечно, массовая рассылка сообщений. То есть вы можете заходить в какую-то целевую группу по вашей тематике и просто-напросто рассылать всем подряд сообщения с, со ссылкой на ваш ролик и с каким-то интересным поясняющим текстом, например. Нашел что-то необычное или там ролик, который взорвал интернет. Или все деньги тут. Ну, что-то вот такое, чтобы возникало у людей желание нажать и посмотреть ваш ролик. Очень эффективно работает размещение ссылки на ваш ролик в группах. Чем хорош контакт? Он хорош тем, что вы можете рассылать сообщения в группы, не быв их участником. То есть вы просто заходите в группу, и если у этой группы открытая стена, то есть есть возможность писать сообщения, то это просто замечательно. Вы даже можете не подключаться к этой группе, а начинать по группам раскидывать сообщения. Конечно, размещая сообщения в группе, вы должны понимать, что в группе должны быть люди. То есть если тут 50 участников, то размещать сообщения в надежде получить какие-то просмотры, ну не очень хорошо. Но... Каждое сообщение со ссылкой на ваш ролик – это возможность получить обратную ссылку на ваш ролик. Вы здесь что-то пишете и вставляете ссылку. Смотрите, как это будет все выглядеть. Выглядит это просто замечательно. Вот такой вот пост вы получаете в группе с открытой стеной. Что я получил? Я получил обратную ссылку. То есть данная группа ссылается на мой ролик. Если вы хотите продвинуть свой ролик в глазах поисковых роботов, если вы поставили перед собой задачу выйти на первую страничку не только YouTube, но на первую страничку поисковых систем Google или того же самого Яндекса, вот таких обратных ссылок. Вы должны разместить много, причем разместить в таких группах, в которых идет какая-то активность. То есть в группах, в которых на ваши посты кто-то нажмет что-то, прокомментирует и так далее. То есть поисковые роботы поймут, что это просто не какой-то спам, а именно хорошая, качественная ссылка. И размещая вот такие сообщения в группах, вы получаете не только возможность получить просмотры, но вы получаете обратные ссылки. Пожалуйста, это запомните. Вот в этом отношении социальные сети, постинг в группы в социальных сетях, это отличная возможность. Конечно, вы должны понимать, что массовая рассылка сообщений в группы, размещая их в темах, либо если в группе тема закрыта, то можно размещать их в комментариях, что точно так же хорошо работает. Это та же самая обратная ссылка. Вот за массовое размещение вот таких сообщений, естественно, вас будут банить только поэтому всю вот эту вот массовую работу мы и делаем с фейковых аккаунтов которые не жалко то есть покупаем на каких-то биржах фейковые аккаунты и с них производим вот такую массовую массовую рассылку Опять же, пожалуйста, помните, если вы хотите получить эффективность от своей массовой рассылки, то делать ее необходимо именно по целевой аудитории. То есть, если вы занимаетесь бизнес-тематикой, то рассылать сообщения и размещать ваши ссылки в группах, которые посвящены игре WarTank или каким-то игровым тематикам, ну смысла вообще никакого нет. То есть, ваши сообщения просто будут удаляться и вас быстро, просто забанят. Значит, при работе с фейковыми аккаунтами можно использовать еще очень интересную тему, которая, возможно, кому-то не понравится, но это очень работает хорошо. То есть вы свой фейковый аккаунт оформляете в виде какой-то девушки красивой, может быть, с элементами какой-то эротики, да, и на стене этой девушки своего фейка, да, размещаете один единственный пост. В котором вы пишете что все остальные мои фотографии а вы там заинтересовали людей какой то пикантностью находятся здесь мое домашнее видео вот здесь и ссылку на ваш ролик заходите в группы которые посвящены каким то знакомствам, либо тех же самых добавлюсь друзья да и в этих группах на стенах их пишите там добавлю всех либо там познакомлюсь с парнем да что будет происходить люди которые будут видеть ваше сообщение заинтересуются вашей фоткой зайдут к вам на стену и увидят замечательное сообщение все остальные фото здесь естественно нажмут на эту ссылку и естественно попадут на ваш ролик вот вы получите не целевой но все-таки просмотр а еще раз повторюсь я не делю способы раскрутки или рекламы видео на белые и черные, я делю на работающие и не работающие. Вот этот способ, который я вам сейчас рассказал, он просто древен как мир, но очень неплохо работает. Ваше домашнее задание. Вам необходимо ваши ролики запостить в социальные сети свои. Раскидать в умеренном количестве с, со своих аккаунтов сообщения вашим друзьям с просьбой посмотреть разместить в группах создать фейковый аккаунт с фейкового аккаунта провести какую то массовую рассылку и поделиться результатами этой рассылки сколько вы набрали просмотров разместить несколько ссылок на ваши ролики в целевых группах и также также написать какое количество просмотров получили ваши ролики а в заключение хочу сказать следующее, что, конечно, все массовые операции по рассылке в том же самом ВКонтакте и в других социальных сетях не выполняются руками. Для этого есть специализированные скрипты, боты, программы. Вот для ВК, почему показываю на ВК, для социальной сети ВКонтакте, таких программ максимальное количество. Но, пожалуйста, помните, что все вот эти вот массовые рассылки выполняются только с фейковых аккаунтов, потому что практически сто процентов вас забанят. И конечно тут необходимо прятать ваш IP, потому что контакт определяет с какого адреса наиболее активно спамит. И потом уже вас э, банит сразу же при любой какой-то активности, которую вы делаете с этого IP-адреса. Вот здесь, конечно, вам пригодится какой-нибудь VPN-доступ, либо используйте какие-нибудь прокси для того, чтобы <coughs> спрятать свой реальный адрес. Вот такое достаточно длинное у нас получилось занятие сегодня. Но надеюсь, вы кое-что узнали новое о социальных сетях. Всем большое спасибо. Следующее занятие тоже будет у нас посвящено рекламы вашего ролика. В рамках этого курса я буду рассказывать только о бесплатных возможностях рекламы ваших роликов. Большое спасибо. Жду ваших отчетов.